После того, как табель будет проверен, его необходимо провести. Это будет рабочая версия документа. Провести документ можно с помощью кнопок «Провести» или «Провести и закрыть». После проведения редактирование табеля будет невозможно. Если вы ошибочно провели табель, то обратитесь в отдел организации труда, заработной платы и стипендий. Для формирования печатной формы табеля нужно нажать кнопку «Печать» и выбрать вариант печатной формы из списка. О том, какой вариант для печати табеля нужно выбирать, было сказано в видео «Возможности табельщика». Печатную форму табеля можно посмотреть с помощью кнопки «Предварительный просмотр». Если при предварительном просмотре вы обнаружили, что лист для печати расположен по вертикали, а не по горизонтали, то необходимо поменять ориентацию страницы. Чтобы это сделать, Нужно нажать в правом верхнем углу кнопку «Еще» и выбрать вариант «Параметры страницы». В окне параметров страницы» в разделе «Ориентация» есть два варианта – «Портретная» и «Ландшафтная». Нажав на кругляшок рядом с текстом «Ландшафт», будет выбрана ландшафтная ориентация. Для сохранения внесенных изменений нужно нажать кнопку «Ок». Если нажать на кнопку предварительного просмотра при настройке «Ландшафтная ориентация», Лист для печати будет располагаться по горизонтали. После того, как будет проверена печатная форма, табель нужно распечатать, нажав на кнопку «Печать» в левом верхнем углу. Распечатанный табель подписывается в графе «Исполнитель табельщиком», «Ответственный исполнитель» — «Руководителем подразделения». Подписанный табель нужно отнести в отдел организации труда, зарплаты и стипендий по адресу улица Симакова, 10, кабинет номер 17. Филиалом нужно сдать табель в свой расчетный отдел.